Приветствую на канале Шарабара, говорим вновь про кавалерию, но теперь мы продвигаемся дальше по времени и рассмотрим уже кавалерию средневековую. Еще раз хочу передать большое спасибо Паше за тему. Лошади – одни из древнейших слуг человека, являлись одновременно и одним из наиболее эффективных видов оружия, доступных в то время практически любому государству. Ксенофонд утверждал, что 10 тысяч всадников – это только 10 тысяч людей. В свое время он был прав, но уже в середине 4 века до нашей эры не учитывать коней стало ошибкой. Подробности античной кавалерии вдаваться не будем, это уже было. Ссылка в описании. Физически невозможно, чтобы пехотинец устоял против лошади, несущиеся на него во весь опор. В средние века считалось, что один конный стоит 10 пеших. Следует признать, что и в наши дни кавалерия сохраняет немалое значение для силовой машины государства. Вместо борьбы с внешними врагами, конники используются для противодействия врагам внутренним. Так, полиция во всех развитых странах активно использует лошадей для патрулирования улиц в тех случаях когда любой другой вид транспорта был бы попросту бесполезен. Парки, скверы, массовые мероприятия и так далее. В средние века сложились две принципиально различные разновидности седел: Европейская, ну и азиатская. Европейские сетла конструировались с целью обеспечения наибольшего удобства для боя на копьях. Азиатские же предназначались для быстрой езды, стрельбы из лука и нанесения ударов саблей. Для боя на копьях всадник должен был держаться в седле, как и на болтах. Поэтому европейское военное седло имело спинку и высокую луку. Обычная спинка доставала только до поясницы, но у крылатых гусаров в Польше, например, спинка подпирала и плечи всадника. С коня гусара можно было снести только вместе с седлом. В кавалерии есть несколько видов войсковых составов, делящихся на легкую и тяжелую кавалерию. Это мы уже знаем, но немножко повторим и кое-что добавим к легкой кавалерии относят гусарские войсковые объединения и уланов более тяжелая кавалерия это кирасиры использовавшие в своем обмундировании латы и керасы, а также драгунские войска которые были вооружены не только саблями но и палашами и мушкетами кирасиры получили свое название от слова кераса это металлический нагрудник который защищает торс от ударов холодным оружием уланы это всадники которые были вооружены саблями и пиками отличались от других высокими четырехугольными головными уборами драгуны получили свое название от французского драгон короткий мушкет и помимо кавалерийского вооружения они имели мушкет Драгуны были обучены вести бой, как в пешем, так и в конном строю. Их использовали, когда требовался быстрый натиск. Эффект неожиданности. Гусары имеют венгерское происхождение. Форма была сшита на венгерский манер. Это были отличные всадники, но отличались плохой дисциплиной. Они использовались для разведки и для преследования отступающих войск. Звездный час кавалерии наступил, когда было изобретено седло со стременами. Теперь, поднимаясь на стременах, всадник мог усадить галопом и совершать прыжки через препятствия, получив опору, он мог использовать любое оружие и свешиваться с сетла для удара. Наконец, поставив ногу в стремя, проще стало садиться на лошадь, ограничение на рост боевых коней теперь можно было снять. Стремя было изобретено в четвертом веке нашей эры в Азии. В Европе стремена стали известны в шестом веке, проникнув Византию через Иран. Спустя еще одно столетие стремена попали к франкам в десятом одиннадцатом вв. Веках. Это изобретение стало известно в Англии, Скандинавии и на Руси. Появление стремени решительно изменило соотношение сил между пехотой и конницей и привело к настоящей революции в военном деле. К 9 веку франки превратили своих тяжеловозов в гигантских рыцарских коней – дистрея. Рост дистрие колебался между 175 и 200 сантиметрами в холке, весил такой конь, как пара колесничных лошадей античности, или как четыре скифские лошадки. Впрочем, уже с 12 века пехота стала постепенно возвращать свои позиции. Боевых коней ведь могли себе позволить очень немногие, и те, у кого их не было, не всегда были согласны сдаться без боя тем, у кого они были. Пехота стала вооружаться пиками, прятаться за баррикадами, палисадами и рвами, или за позицию на холмах на мелкую кавалерию рыцари шли сплошенной стеной как и на пехоту но сражаясь друг с другом два отряда рыцарской кавалерии строились с промежутками чтобы разойтись со встречной лавиной без лобовых ударов оборотной стороной огромной силы рыцарских коней была их недостаточная выносливость однако дистрие очень быстро уставали и своей подвижностью рыцарская кавалерия уступала даже античной. Противнику рыцари приближались шагом. Только с рубежа 100-200 метров рыцарская кавалерия переходила на галоп. Исход сражения, как правило, решался единственной лобовой атакой. Для преследования противника и фланковых маневров Дистрие не годились. Если в Европе появление стремени привело к резкому увеличению роста лошади, то лошади кочевника в Евразии в средние века не изменились. Пережить зиму, выкапывая из-под снега прошлогоднюю траву, могла только очень маленькая лошадь. В Причерноморье половцы, а затем татары, продолжали разводить легких, стремительных и неутомимых в беге скифских лошадок. Татары не только носились, как и ветер. На коротких дистанциях мы проходили за день до 100 километров. В то время как европейская кавалерия только 30. С другой стороны, татарские кони не только были слишком слабы для боя, но и быстро уставали под седлом. Даже легковооруженный всадник должен был иметь двух коней. Монгольские лошади были еще мельче. К примеру, рост татарских коней составлял 140-145 ну, сантиметров. Монгольские же лошадки были всего 130 сантиметров в Холке. конечно большую скорость на своих коротеньких ножках они развить не могли и всаднику требовалось уже не два а три а то и четыре таких коня зато в плане выносливости монгольские лошади превосходили татарских в такой же степени как татарские европейских за день монгольская кавалерия иногда проходила 200 а то и 240 километров и вроде как они могли бы даже больше Совершенно иначе выглядели лошади арабов. Арабские кони жили в конюшнях, питались зерном, финиками и сушеной рыбой и предназначались только для войны. Силой и ростом они, конечно, уступали дистрие, но европейских верховых лошадей даже превосходили. Выносливо же вызывало у европейцев приступы самой черной зависти. За день арабы проходили те же 100 километров, что и татары, но каждый конь нес двух воинов в доспехах. На Руси лошади стали использоваться в хозяйстве еще в VI-VIII веках. Верховая езда стала известна в IX веке, а с начала XI века стали применяться и стремена. В набегах на Византию или Хазар отправлялись либо на лодках, либо верхом. Но большая часть конницы в IX-XI веках на низкорослых рабочего типа лошаденках без стремян и для боя спешивались. Но уже к концу XI века князья и бояре на Руси сгромоздились на боевых богатствах. Коней. А в самом начале следующего века, подобно тому, как это двумя столетиями раньше произошло в Европе, главной силой на русских просторах стала тяжелая кавалерия. Легкие же половецкие лошади в этот период продолжали использоваться конными лучниками. В 14 веке ситуация изменилась еще раз необходимость борьбы с татарской конницы привела к стремлению увеличить скорость лошадей даже в ущерб их силе ведь для того чтобы наступать на противника надо не уступать ему в подвижности русские дружинники вынуждены были пересесть на таких же коней которыми пользовалась панцирная кавалерия татар уланы русские боевые кони стали быстрыми и неприхотливыми но силы они уступали не только дистрии и арабским скакунам но и европейские верховым породом. легкая кавалерия востока действовала примерно так же как и скифы в древности пехоту татары или монголы осыпали стрелами копья сабли и палец служили только для боя с конницей могла быть предпринята и имитация наезда на пехоту но только с целью взятия на избок мелкие степные кони все равно не пошли бы на копья другое дело если пехота обращалась в бегство для того чтобы давить людей поштучно достаточно велика любая лошадь немного о тактике Кавалерия обычно разделялась на три группы, которые посылали в бой одну за другой. Первая группа прорывала строй врага или наносила ему большой ущерб, чтобы вторая или третья волна могли все же прорваться. Когда враг пускался в бегство, начиналась настоящая бойня и захват пленных. Изначально рыцари действовали по собственному усмотрению, нередко нарушая планы командования. Рыцарей интересовала в основном слава и почет, поэтому они даже спорили за право пойти в первом отряде первой группы. Общая победа в бою была для них второстепенной целью бой за боем рыцари бросались вперед лишь завидев врага, тем самым разрушая любые тактические планы командира. Командиры при случае спешивали рыцарей, чтобы хоть как-то сохранить контроль над ними. Это широко практиковалось в маленьких армиях, которые не надеялись устоять против серии кавалерийских набегов. Пешие рыцари поднимали боевой дух и значительно усиливали пехоту. Пехота использовала особые военные укрепления или особенности местности, чтобы защитить себя от набегов кавалерии. Примером недисциплинированного поведения рыцарей была битва к Реси в 1346 году. Французская армия значительно превосходила английскую по численности 40 тысяч против 10 тысяч и обладала большим количеством конных рыцарей. Англичане разделились на три группы лучников с большими луками, защищенные вкопанными в землю деревянными укреплениями. Между этими тремя группами находились две группы спешенных рыцарей. Третья группа пеших рыцарей была в резерве. Французский король послал наемников генуэзских арбалетчиков обстреливать английских пеших рыцарей, пока он пытался разделить своих конных рыцарей на три группы. Однако арбалеты скоро намокли и стали неэффективными. Французские рыцари игнорировали попытки своего короля построить армию и, увидев врага, вели себя в транс криками «Убивать! Убивать!» Недовольна неэффективностью арбалетчиков, французский король уступил натиску своих рыцарей и пустил их в бой, они понеслись вперед и сразу же затоптали своих арбалетчиков. Молодцы! Хотя бой длился весь день, пешие английские рыцари и лучники все-таки нанесли поражение французской конницы сражавшейся как толпа дикарей к концу средних веков тяжелая кавалерия имела на поле боя не большее значение чем лучники или пехота к этому времени военные лидеры уже осознали бесполезность набегов на хорошо организованную и укрепленную пехоту правила изменились для обороны от кавалерии армии все больше использовали вкопанные заостренные палки выкопанные рвы и катящиеся бревна кавалерийские атаки против правильно построенных групп из копейщиков и стрелков заканчивались поражением кавалерии рыцари были вынуждены сражаться пешком или ждать подходящего момента сокрушительные атаки кавалерии были возможны но только когда враг убегал был дезорганизован или покидал свои укрепления для атаки минимальной структурной единицей кавалерии являлось копье Ланс. Группа из трех-шести всадников, легко или тяжело вооруженных, под предводительством рыцаря. Несколько копий объединялись в эскадрон от 25 до 80 человек. Командовал эскадроном рыцарь, несший на своем копе треугольный флажок. Следующее соединение – это несколько сотен всадников. возглавлялось рыцарем со знаменем с хвостами. За особые заслуги хвосты у знамени обрезались, и рыцарь становился рыцарем со знаменем. По главе самого большого соединения дивизиона или баталии стоял рыцарь Беннерет, монарх или член королевской семьи. Такие соединения всегда выступали под знаменем или штандартом предводителя. Предводитель баталии мог водружать свое знамя в захваченных городах и считать полученную военную добычу своей собственности. Несмотря на приведенное структурное деление, основным действующим соединением кавалерии все же была баталия со знаменем и штандартом предводителя. Дробление же было связано более со структурой армии, нежели с тактическими задачами. Копье, как правило, снаряжалось мелким феодалом, эскадрон более крупным и так далее. В средние века конница играла важную роль, однако искусство верховой езды было тогда еще не особенно развито. В большинстве случаев рыцари с силой заставляли своих коней делать то, что от них требовалось. Ездили рыцари в основном шагом, в бой устремлялись голопом позднее, когда снаряжение всадника и лошади становилось все тяжелее и все сильнее сковывали движение, об искусстве верховой езды нечего было и мечтать. Везет? Вот ты зашибись! Закованный в латы, весившими около 60 килограмм, рыцарь лишался возможности передвигаться, если не сидел верхом. А соответственно с этим ему нужен был не резвый и горячий скакун, а могучий и спокойный, чтобы выдержать вес всадника в полном снаряжении. И достаточно быстрый, чтобы мог преследовать противника галопам. Боевые кони рыцарей были по преимуществу тяжеловозами, облагороженными примесью кровей чистопородных жеребцов, а то и чистокровных арабов. Хорошо вышкаренный боевой конь не только нес своего господина, но и помогал ему в бою. Если рыцарь окружала вражеская пехота, конец вздымался на дыбы и всадник получал возможность разить мечом нападавших с обеих сторон. Эта фигура называлась Левада. Если конь, стоя на задних ногах, совершал 3-4 прыжка вперед, то ему часто удавалось разорвать кольцо нападавших. Эти прыжки назывались орбетами. Когда всадник с помощью коня вырывался из окружения, то он заставлял коня совершить. Высокий прыжок. Причем конь сильно бил копытами, находясь еще в воздухе. Эта фигура называлась Каприола. Еще раз, Паша, спасибо. А мне позвольте откланяться. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. Счастливо.